Всем привет, всем здравствуйте, всем добрый вечер, с вами Магивара. И сегодня я хотел бы вам показать два микса, которыми я часто атакую и фармлю. Эликсир, дарк, золото, в общем все виды ресурсов, которые здесь есть. Два микса очень популярны и, по моему мнению, тоже шахтера 46 и 4 лучницы. Здесь 5 хилок и одна заморозка. Еще бы хотел напомнить вам, что в будущем буду выкладывать, надеюсь, по два видео в день. Одно из будущих видео это как я прошел или не прошел, я вот не знаю даже, испытания чемпионата в Брал Старс. Если вам интересно, то можете перейти потом посмотреть через день, там или завтра, может быть, выпущу в воскресенье. И следующие видеоролики будут про будущие испытания. Если вы знаете, в Брал Старсе испытания будут. Вы узнаете об этом завтра, в общем-то. Какую-нибудь какую новую информацию. А, значит, давайте перейдем сразу же к атакам. В общем, нашел я вот такую вот базу. Ой, какая сочная. Искал я где-то минуты 3. В общем, это почти... Да, это фуловая 12 -я ТХ. А, я пока что не фуловый, но юниты фуловые, которые я использую, так что... Давайте начнем. И, пожалуй, заход будет сверху. Сперва, выки... Сперва мы выкидываем э, слева на почистку короля, чтобы был какой-то проход. И к вину на правую сторону. И ждем, пока они там более-менее почистят, в общем. И потом э, шахтерами зайдем. Так, ну что ж, давайте заходить шахтерами. Вот так вот. Вардена. И вот этот камни-бросатель. Обязательно прожимаем короля. А прожимаем Вардена. Чтобы у нас и здесь вот королева у нас живая, кстати. Так, вот так вот сделаем заморозочку, а то там разбушевался у нас. Справа кинем. Что-то там мало не туда кинул давайте вот так вот сделаем потому что надо ратушу убить все нас мы забрали ратушу Давайте сюда хил кинем на... где больше у нас и на подчистку куда-нибудь потом кинем лучницы пока что никуда не кидать не будем забрали мы весь весь все золото и почти забрали весь эликсир самое главное забрать эликсир то есть и золото то есть нам не нужно забирать базы на три звезды потому что этот микс минус вардан кстати этот микс он э, не предназначен для прям трешечек лютых тем более сносить фуловую базу 12 тх мы никак не сможем Две звезды это уже хороший результат Давайте вот здесь вот две лучницы выкинем. Ну все, хватит. А то буду глупатить до бесконечности. И мы забрали миллион сто тридцать шесть тысяч золота и миллион сто тысяч семьдесят семь эликсира. И 10 тысяч дарк. Это очень много. Ну это прям вообще, типа, сейчас, где я сижу в хрустале на первом, такое прям редко встречается. Да. И переходим ко второму миксу. Это 31 шахтер, 4 лучницы и 5 хилок. Как мы знаем, хилки используем 5 для квины. И 2 дракончика. Полетели в каточку. Вот такую базу я уже нашел. Идеальная, просто. Других слов подобрать не могу. Заходим с королевы. Выбрасываем здесь дракончика, выбрасываем здесь дракончика посередине королевы. пять хилок. И сейчас будем заходить к винхилам, в общем-то. Она уничтожит орел. И мы зайдем нашими шахтерами она пошла по верхней части пусть подчищает можем ей подкинуть здесь рейдж вот прям вот так вот чтобы и на, и на хилки и снизу мы заходим с королем и нашими шахтюрианцами на эту базу ставим вардена пусть там а вот это вот неплохо вот это плохо что нам бьет вот так вот сделаем чтобы Наша королева подольше жила Выкидываем хил сюда, выкидываем хил сюда Если что, я слежу Я слежу за хп Не подумайте, что я тут Прожимаем королеву, прожимаем вардена Ой, не вардена, а короля Кидаемся сюда хил Что-то разбрелись все мои Бедные мы варден Вот и все И как всегда две лучницы остаются Завершили вот такую вот атаку 700 тысяч получили Немного, но пойдет. Это, конечно, не самый мой любимый микс, но все же достоин. Давайте вот так вот сделаем. Достоин э -э, результата. Итак, мы сделали две атаки, хоть и не на три звезды, но нам это не надо. Мне, честно говоря, пофигу, что я сделал, не на трешечку. Главное ресурсы. Главное это прокачек, прокачка. Uh, звездный бонус набьется Если атачить постоянно Он тем более быстро сбивается 5 звезд очень быстро нафармить Буквально с двух атак э, нормальных там. Но самое главное мы забрали очень много ресурсиков По 2 миллиона каждого ресурса 100% Еще хрустальная лига прибавила Так что это достаточно uh, В следующем видео я Если хотите запишу видеоролик про гоблинов я недавно их прокачал до восьмого уровня. а те, Это максимальный уровень, если что. И ими фармить, это просто какой-то кайф. Я вам покажу некоторые фишечки, которые я знаю. И просто вы будете фармить в час по 5 миллионов. Какие пять? Десять? Они очень быстро, тем более, тренируются. Так же, как и... Шахтеры. Но шахтеры специализируются более на две звезды, там или одну звезду, где прям реально процентно добивать. А здесь этот микс, который армия 6, он специализируется только на фарм. И это просто имба. Ими фармите такой кайф. В общем, э, на ви видео подходит к концу. Я хочу сказать спасибо, что досмотрели. Этот видеоролик. Выйдет воскресенье утром. Я буду стараться, реально, стараться записывать вам видео два раза в день, утром и вечером. Ну, как-то так. Посмотрим, что из этого выйдет. Посмотрю, какая от вас реакция будет. В общем, буду заниматься. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Удачи.